И всем здравствуйте! Сегодня мы поиграем в режим наш в, в Роблоксе. И со мной сегодня кто? Фиксер. А? а почему ты назвал, что это наш? Он же не наш, а мой вообще-то. Ты даже в нем не участвовал. Ты просто участвуешь в рекламных роликах. Mm. Прекрасно. Mm. Mm -hmm. Так вот. И сегодня необычный какой-то обзорчик на обновление. Сегодня у нас какая рубрика? Ржак Мордака, третья часть. У него, потому что а у меня это первая часть, потому что до этого не было Ржак Мордак. Только у него. Кстати, ссылочку я оставлю на него Подсказки вот справа. Вон вон, вон, вон там. Угу. А если она у вас не высветится, то просто нажмите подсказки и посмотрите. Угу. Так вот. Сегодня у меня есть вот такая вот фигня, называется By Totals. С помощью нее я могу вот просто брать вот так елочку и кринжево ее делать. Вот, например, вот так. Да, я могу вообще ей арчерор отключить, и все, и она вот такой станет. И все, это новая лестница в 2D. Только на ней... Ой, это пипец, это пипец, реально. Это слишком кринжово. Если посмотреть с другой стороны, то она кажется совсем нормально. А если вот эм... так, то... То это такое. Вот это такое. Вот. Вроде как обычная елка. Ну да, вообще... А теперь был уверенный. А теперь вы... А теперь... А, а теперь она... тоже... Стоять, блядь, отбиваться я! Елка, ты давай сядешь вниз. Я только сейчас... Ладно, от картой. Так, сейчас мы еще часть от елочки это вниз пустим. А, лак блядь, кстати, еще вышел а, новый пэт. Это не реклама, просто мы играем в мою. Игру. А я в бэкрусов. Бэ бэк тоже, только что был. Вот, Бустые. и это пират. У меня даже его нету, потому что у него шанс 0-0. Самый маленький шанс в этой игре. Самый-самый-самый-самый самый, самый, самый маленький. Я в бэкрумах. Хочешь, я тебя вытащу оттуда? Давай. Ща погодь. Э, ну ладно. О, я спасибо. Тебе... Я даже ничего не делал. Вот. Сейчас мы вот этот кринжовый магазин, который не работает. Эм... Ну ладно. Я и не то хотел с ним сделать. <с Магазин, что с тобой сделал я? Можно такой вопрос? Что с ним сделали? Так, я тебя поставил поближе к микрофону, чтобы тебя вообще до 100% было слышно. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! он полностью сломался. Я его за кулиси отправил, короче. О, плюс еще гемочки. Плюс еще гемочки? Да. Да ё что за я фигня? Ну, что за фигня? А я летаю на квадриалете. А я, я сейчас... летаю. Видишь этот камень? Иди губь, видишь этот камень? Летие. Вот этот вот, на котором сейчас стою? Видишь? А, да, вижу. Ну, вот, да. видишь, запомнил его? И и и Сейчас мы его еще это... И you know, no no... Сейчас мы его... Нет! Камень! Почтим камень заживо. Сейчас мы это исправим, бак. Надо его заарчиролить, чтобы он не упал так же, как его собрат. Можно мне поплакать? Он был таким... Можно!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 я тебе сейчас. А щас... да, блин, лай отсюда. А, -а, а, не упал в бездну. Где я? Я в закулисье. А я в закулисье. Я в закулисье. В прямом Поздравляю, смысле... сейчас, я. В прямом смысле сейчас в зак... я тебя. Прямо Сейчас я тебя вытащил. Феш, молклип. Сейчас я тебя вытащу. Как? Ты меня вытащишь, если стоп, молклип. Он щит водит, фу, все, баним сразу же. Так, бан... Почему? Ты ноуклипом пользуешься. Ты сам мне дал. Так Я попозже тебе Ноуклип, Но... ноуклип вообще-то только админку должен быть. Просто в админке там прописано, что доступ у него большой. Точнее, прописано, что у него доступ маленький, чтобы ноуклипом пользоваться. А так это запрещенка. Готовьте денежки, молодой человек. Какие денежки, я пытался <связываться> тебя спасти как-нибудь. По 100 миллиардной тысяча минус семь вы заоскорбили за в интернете. <связываться> Ой, короче, эту гору просто нафиг удалю. А <связываться> <Но> ты говоришь, <связываться> видишь, что я делаю? Нет. Я, я удалил, я... Ту... я гору просто удалил. Поздравляю. Обули, а а благотвай. Давай мы теперь бесплат сделаем очень гигантским. Давай. О, сейчас территор... Пов территория СССР за 100 лет до нашей эры. Нет, это еще не будем. Не понял. Ну, дальше не расширяется. А, а вот теперь О. полный пипец. Все, вся карта это бесплат. Не заходите на эту карту, Спасибо. это бесплат. Не заходите, это карта бесплат обычный. Плыли мы по морю, снова говорю пока. Это... ты говоришь как огонь, у тебя шизойна. это говно тебе, это, это парройя. парройя. Поля Лёля? Да горишь как? Стоп, че? Кстати, <связываю> смотри, что я сейчас <связываю> <связываю> делаю. А меня кристаллы плющат. В смысле? В прямом смысле. В прямом. Не просто режут меня пополам. О, Господи Иисусе, что тут <связываю> произошло? Рисовал карту опять. Я сломал этот... Как его? Бесплейт номер два. Ладно, я тогда... Я тогда пособираю кристаллы в воздухе. <laughs> Не понял. Как в воздухе ты собираешь кристаллы, а? Это ж невозможно. Вот сейчас я попытаюсь. Ты, ты... ты кстати, тоже можешь. Как? Клю, вруби плай! <laughs> понятного. Ты же ведь админ. Ну вот, я могу тебя забанить. Вот ты подтвердишь, что я тебя могу забанить. Зачем? За ты же ведь мне сам дал. Ты же ведь мне сам так дал. Они автоматически друзьям даются. Алло. Ну все это тарелка. Видишь эту тарелку? Да. И стрелку. Да. А теперь ее нету. Поздравляю. Тебя с новым годом я <смех> не урыла, закопал. Так, а блин. <смех> видишь вот эту яичку? Донат. Вот пацаны, сразу же говорю, не донатьте. Донат это донат помойка. Я этот донат сейчас силой мысли и силой ваших лайков и подписок. фига вот, видите, что делают ваши лайки и подписки. Поэтому подписывайтесь на нас и ставьте лайки. И мы так будем да. бороться с вашим долбаным донатом. Хоть он у меня и здесь есть, но он только один. Ладно, еще магазин геймпасов. Но это уже донат роблоксов, а не мои деньги. Поэтому идите в жопу. Это не считается. Ой, ну лидерборды да. идут в задницу полностью. ну Камбэк, конечно, лям. Я руки. пойду на серую эту дебильную карту. Кстати, спасибо всем трем игрокам, которые зашли на этот плейс. Они были в лидерборде, на. Если я его вы это смотрите, то спасибо за, за то, что зашли на наш режим с другом, точнее его. Почему ты называешь, что это наш, если он мой? Объясни. Ну ведь я, ведь я ну, тебя не умрала, Ты же ведь мне разрешаешь, да? Что разрешаю? Значит, это нас. Что разрешаю? Играть на этом сервере. Ну так на этом сервере любой чел может играть, если что. Поздравляю. Ааа! -а! я упал. Так, сейчас этого... Это донатное яйцо <связь> тоже уничтожим. Оно нафиг тут не нужно. Это тоже. Это тоже. Ну это тоже. Ну, сейчас еще гемы удалим. ]どかった? Нафиг они вообще здесь нужны. Э, куда? Реакция Артемочка. Не стала, блин. Собирал спокойно. Не повезло, не фортануло. Оп. Еще кристаллик. А еще несколько. Эти кристаллы тоже идут в задницу. Бесплейт мы нафиг удаляем. А, нет, нельзя его удалить. Почему-то. А я все равно кристаллы в воздухе собираю. Только уже не в воздухе, а по полу. Нет. Шизофрения. Ну, кстати, бегаю, кстати, уже вот. как флэш. Кстати, смотри, тут вся коллекция гемов под карты. Э. Да, я... я знаю. Я сейчас их удалю нафиг. Я все оставшиеся сейчас удалю. Вот, нафиг они вообще... Почка. Здесь. Почка. У тебя. Я же знаю, что у тебя есть почка. Ну все, я удаляю. <связано> те... те кристаллы Нет. тоже идут в задницу. Нет. Зачем? Сейчас еще елочки будем разрушать тут. Елочка, ломайся. Все, елочка сломалась. Зачем? А чего тебе? Типа, удалю, готипа это удалю. Он же нафиг тебе не нужен. Почему? Ну, оставь пэтов. Остановись поже. Сейчас мы его удалим. Остану. Остану. Все, я оставил тебя без пэта. Так. Um, удаляем пэтов Артема. Все я удалю всех твоих пэтов. Поздравляю. К тебе беспытный. Артем. Ну ладно, позже. Что? Че ты стоишь, в ФК? Паровоз. Не стушите по жопе шизофрения <смех> У тебя если что я же говорю Джон Джон А, попалась муха цыкотуха Чети пипец <смех> Эй, паровоз, не стучи мне по жопе <смех> супер ядерный полос Вот прозитой мозг еще нет вообще-то. Сейчас будет. Ну, скоро, сейчас... скоро, скоро. Во. Упер ядерный полос. Вот прозить твой мозг у меня ноль лагов вообще. Сейчас будет миллиард. Так. Не понял. Сейчас исправим. Миллиардов в месяц делают. Ай-яй-яй, Артем! Фу! Фу! Я, я боюсь что это облако дыма заходить. Я сейчас задохнусь, Сафик. Артем супер ядерный что? понос. Сейчас мы ему, сейчас мы ему дадим эту свободу действий. Пускай он делает, что хочет. А я ему еще один понос настрою. А если невкусная из-за питания? Да. <смех> Что ты? Там еще у тебя этот еще один понос активировался. Сейчас еще ты одна поносина активируется. Я знаю. Ты уже видел, да? Ну вот еще один понос, который ты не увидишь. Я, не лагаю. Не лагаю. Я включу тебе весь понос, как у тебя не лагает. Ты видишь, что вообще тут Говорот, происходит? Я, ну, ну давай я тебе сделаю так, чтобы у тебя были лаги, ладно. Сейчас тебе света добавлю, а то ты какой-то некрасивый. О, нифига себе свет. Так, включим вот так. Ага. Ты не ослеп там? Нет. Да как? Так? Что я должна. Даже... Хотя пофиг, я в игре. Я просто клику. Тебе я вообще на все клику. пофиг, да, клику. на всю жизнь твою пофиг. Да, да. О. У тебя там еще один свет, если что, появился. Пику, пику, пику, пику, пику, пику, пику, пику. Кого вот ты там печешь, пинивайс. Мы узнали думаю, тайну ролик, Артёма. А Артём в это будет на целый час, Потому что меня уже сни... снимает 16.50 минут. Шадоуз. Ну ты посмотри, Хорошо, что это... ты тут делаешь? У тебя отсыпает. <свят> <панус>. Вот поразить. Вот, <свят> ребята, <свят> оцените вот этот ядерный понос. От миллиард, знаешь, от миллиард баллов до 1 сексиллиарда баллов. Вот ваша шкала. Пишите в комментах. Угу. <свят> ну что ж, пара карту возвращать. А пара карту же возвращать. Я да. же могу просто сдохнуть? Я думаю, пара карту возвращать, поэтому. Сейчас мы поставимся на паузу и вернем нашу карту. Ну вот, мы, короче, уже вернулись в карту, на которой, собственно, мы это как его, на которой мы раньше играли. Я ее вернул наконец-то. Нам пришлось перезаходить, потому что функция перезагрузки карты доступна у админов. А у меня, я играю с другого акка, потому что произошли баги с моим акком, там 0 из 0 петов, не повторяйте моих багов, не крафтите петов из последнего яйца, кроме тыковки, а в остальных яйцах можете спокойно крафтить. Это была очень важная информация, поэтому те, кто перемотал видео, тот получит 0 петов из 0 петов, как я, на 4 аккаунтов. Да? Да? Да. Да-да, да-да. И кстати, да-да. Вы обязаны по приказу всех генералов этого мира подписаться на нас. Вот просто сто процентов обязаны. Или а, кто ничего не подписался, не ваше, и, там, ничего не принимается ничего не принимается, никакие ваши сертификаты, карточки и так далее, ничего не принимается, абсолютно. <Afterwards>, <spelled handsome> все. Мы хотели вам просто показать, как выглядела карта до... до всего этого. Просто вдруг вы перемотали и доложить очень важную информацию. Я так в каждом видео делаю по этой игре. У нас с вами был как всегда Пиксит и кто еще? Артёмчик, если по правде. Всем. Porquê da? Porquê da? Porquê